Магазин «Плитка СДВК» находится в Краснодаре, район торгового центра «Красная площадь». Здесь вы всегда найдете интересную подборку коллекций плитки. У нас вежливые менеджеры и уютная обстановка. Получить квалифицированную консультацию и оформить заказ вы сможете, не выходя из дома, с помощью удобного мессенджера WhatsApp, а также непосредственно на нашем сайте. Мы осуществляем доставку по Краснодару, Краснодарскому краю, Республике Крым, а также в любой город России в срок от трех дней. Всегда в наличии керамическая плитка, керамогранит, а также мозаика – искусственный камень ведущих брендов России, Испании, Индии, Белоруссии и Китая. Мы подготовим для вас 3D-визуализацию помещения, подберем сопутствующие материалы и сделаем расчет количества плитки совершенно бесплатно. Интернет-магазин Плитка СДВК. Лучший выбор плитки у нас.